рискнул не сильно получил а вот переборщил вот извини вот сейчас надо я думаю чуть-чуть рискнуть чуть-чуть э, рискнуть тарасу Шатов. конечно вчера мы были молодцы так но ну, сейчас конечно тоже интересный заезд И шатов хорош Ой, постановочка такая не задалась вначале мне кажется у Лукьянова так, Тараста, смотрите, жертвует углом, ФаллиOR. но остается рядом с гипербыстрой ГТшкой. Здесь вот но там он пожертвовал углом на 100%. Ну, очень тяжело, очень тяжело бороться с Никитой Лукиановым по сухой трассе. Запаздывает, конечно, запутан. Ай-яй-яй-яй, ай здесь вот поздно. Нужно же было предвидеть, что он там все углезло. Это же очевидно. А сейчас здесь на андерс нет. Это, это получается какая-то гонка в догон. И Никите надо сейчас аккуратно провести заезд. Но я сегодня наблюдал за тренировками. И Никита справляется неплохо в роли преследователя. Даже за э, достаточно медленными автомобилями он как-то вот справляется. прям. Вот что-то вот походу перекрутил держака себе на Сильвии Тарас. И вот прям вот не хватает машины. Да, просто, ну, машина машина у Тараса Шатова не очень мощная просто-напросто. А Никита Лукьянов очень здорово едет в роли преследователя. Все тут задымил нам. Буквально дымовую замес, за -за замесу. Дымовую замесу повесил. Либо перед Да, это было круто, круто, круто, круто, да. да. Никита Лукьянов. В него воткнешься. Ну, вот два варианта вариант. развития событий. Наконец-то Аркадий отпустил но, видимо, зацепило что-то другое. <свист> другое. <свист> да, меня отпускает А у нас везде. Евгений Ружеников и Никита Лукьянов. Итак, поехали. Синхронно стартуют, и Евгений Ружеников не особо-то и отпускает Никита Лукьянова. Но, понятно, здесь, ай, в первой дуге, почему-то, почему-то Женек всегда внутрь очень едет да. первую дугу, не понимая, с чем это связано. О -о -о -о! Куда? Какая перекладища была в исполнении Евгений Ружейника. Жаль, что там дальше он такое ощущение, что не понял, что ему с этим добром всем делать. Но перекладку просто он зажмурившись, мне кажется. Делал. Насколько резко она была. Да, насколько она была резкая, и насколько она была близкая. Там просто передним бампером он, он, мне кажется, даже нарисовал там что-то на заднем бампере ГТ-шки. Это было прям невероятно круто, я хочу вам сказать, друзья, но понятное дело, что... Ошибка дальше была очень грубая после этой переклады, Да, и пропустил бы дальше. Так как за любого другого пилота, когда есть возможность за хороший дрифт наградить победой, мы это делаем. Смотрим. Итак, Евгений Ружеников в роли лидера, Никита Лукьянов в роли преследователя. Но Женя, конечно, а вот себе жизнь очень сильно усложнил Они, типа, своим первым проездом. Аккуратник, аккуратник. Ну а какие? зачем ему ну, да. было рисковать, не более, что... Наверняка знает Укьянов не о том, смотри, что не нет, Евгений Ружейников раз за разом там э, едет чуть-чуть внутрь. Ему ну, наверняка споттеры подсказали. Ведь э, сейчас на самом деле дрифт это стал еще и спортом стратегии, когда споттеры поднимаются на вышку, долго наблюдаются всеми пилотами, делают себе какие-то пометки, может быть, или в голове как-то запоминают, и подсказывают пилотам, чего им ожидать. Опять вот, ну, Поэтому без споттера, конечно, в дрифте нынче очень сложно добиться. Смотри, результаты в, в итоге. Хотя Церка, по-моему, до сих пор, да, без споттера ездишь. В общем, а, ну тут. Ну, что, тут все понятно. Да. Следующая пара. Никита Лукьянов, Айрат Ибрагимов. Он вот тоже тут история с разной энерговооруженкой. 12-13 место квалификации. Прич... Вот это показатель реально того, что человек управляет автомобилем. Сейчас посмотрим, как это получится в этот раз. Айрат Ибрагимов в роли лидера. А Никита Лукьянов в роли преследователя. Ну, понятное дело, что Айрат будет. Всю дорогу просто в полный газ ехать. Ну а Никита Лукьянов будет стараться ехать близко вторым номером. И при этом контролировать свою скорость. Никита хороший. Углом, да, быстрее, раз углом загасил сам себя, при этом не потерял ничего. Так, синхронная. А и чуть-чуть там была помарочка и на перекладке. Главная перекладка такая сильная была, но очень круто. И под финиш. Спокойненько работает, спокойно, без суеты. но стоит отметить, что Никита Лукьянов хорош. Движение автомобилей по трассе. Вернее, автомобиль начинает двигаться по трассе, а мы начинаем за ними наблюдать. Айрат Отвез. Ибрагимов вырывается вперед немножечко. Но тут вариантов у него других не было. Иначе бы от него просто Никита Лукьянов на разгоне уже уехал очень далеко. Так... Ну Айрат тут не, не намерен сдаваться так легко. Вот даже притормозил левой ногой в какой-то момент Айрат. Так, чуть-чуть углом пожертвовать пришлось Айрата Ибрагимову, но он все равно стремится не отстать. Смотри, близко едет. По внутрянке, но близко. Вот тут уже, конечно, больше. В последней дуге но уже, нет. конечно, борщ. Да. Как-то некрасиво, нет. Туда же весь заезд, он, он где-то вроде рядом, но не рядом. То есть он где-то в стороне. <связывая> да. <связывая> да, ну как бы не зашло, не зашло. Никита Лукьянов, Лукьянов. выходит в полуфинал, смотрите. А в а Красноярске в солнце? Ну, иногда бывает. Не всегда, конечно, получается. Зима, э -э. Солнце но в Красноярске в... точно что можно, это углем подышать. Ой, ну посмотри, диски, какой стиль. Диски, не спорю, хорошие. Расширение. Это, кстати, пантемия. О -о -оп. О Давайте, парни, порадуйте нас классным дрифтом. Ну, тут Саня, конечно, а вот потерял переднюю ось и, соответственно, потерял темп, но догнал. Посмотри, да. догнал Никиту. Саша Казанцев, конечно, боец невероятный. И, для у него, и у него, конечно, гештальт со второго этапа остался незакрытым абсолютно точно. И он будет всеми правдами и неправдами сейчас пытаться хоть что-то предпринять для того, чтобы навязать борьбу Никите Лукьянову Лиц. но в принципе это получается если бы не вот эта оплошность вот смотри вот зачем прибирать угол Александр Казанцев в роли лидера Никита Лукьянов в роли преследователя набирают скорость автомобиля ой там разобрал заднюю часть БМВ своей Саши Казанцев ну это пока просто какая-то. Реально. Люция, Такое ощущение, люция, что да. а, ну, Саша Казанцев, всех, ты... для Саши Казанцева, Никита Лукьянов является каким-то гиперраздражителем, и он начинает просто гнистого валить. Не, Лукьянов плюто едет. Ну, нет, Лукьянов, понятное дело, что очень круто едет за Александром Казанцевым. Но и Саша Казанцев, конечно, меня впечатляет. Без ну, ну, ну, ну, ну, тут да, без, без вариантов, без того, для, к сожалению, для Саши Казанцева, потому что Саша Казанцев, ну, как бы, в первой дуге уже там все стало понятно по большому счету. Никита Лукьянов в финале. Никогда такого не было и вот опять Итак, дамы и господа, финал третьего этапа Сочи Дрифт Челлендж Григорий Бурлуцкий, Никита Лукьянов Уже на старте И что интересно, Григорий Бурлуцкий Будет лидером в первом заезде Потому что он занял третье место во вчерашней квалификации В отличие от Никиты Лукьянова Который был лишь тринадцатым Я еще раз вам, друзья Напомню, но опять же, сейчас это не имеет абсолютно Никакого значения Все самое главное у нас впереди Набирают скорость автомобиля Оу, какая постановка в исполнении Бурлутского. Ну и стоит отметить, что ни капли не уступает Никита Лукьянов. Тут чуть-чуть подотпускает перед перекладкой. Да, Перекладывается. И посмотрите-ка, с чуть меньшим углом пришлось ему какое-то время ехать для того, чтобы догнать. Но подстроился. И близкий парный дрифт мы снова наблюдаем в исполнении Никиты Лукьянова. Какое крутое мастерство демонстрирует этот украинский гонщик. И как он здорово контролит всю ситуацию. Еще одна перекладка. И финишная дуга в исполнении этой пары. А Аплодисменты! Это заезд реально достойный финал. Начинает движение автомобиля. Григорий Бурлутский не отстает от Никиты Лукьянова. Постановка синхронная. Расстояние, расстояние. Расстояние, да. Расстояние между автомобилями мы видим, что появляется. И кажется, что... Здесь сложно очень Григорию Бурлуцкому справиться с темпом Никиты Лукьянова. А Никита Лукьянов, кстати О, говоря, угли а -а -а Никита Лукьянов сохранил шину первым проездом, потому что ехал вторым номером. Ай-яй-яй, коррекции. У меня эти взрывы пугающие. Да, взрывы пугающие. Да, здесь без вариантов. Никита да. Лукьянов одерживает победу вторую подряд в третьем этапе Сочи Дрифт Челлендж. Григория Бурлуцкого поздравляем с подиумом, со вторым местом. Это, конечно, выдающееся достижение. И еще раз, вот они, призеры и победитель третьего этапа на ваших экранах. Поздравляем их. Всем пока, друзья!